Всем здравствуйте, ребята! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Дорогие партнеры, дорогие гости, я хочу поздравить вас от всего сердца с наступающим 2001 годом. От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, стабильности, успехов во всех начинаниях и, конечно, исполнения всех ваших желаний. Хочу, чтобы у вас у каждого а, в семье был рог изобилия. Ну, а, конечно, рогом изобилия является наш фонд взаимопомощи World Money. Это не инвестиции. Это не криптовалюта и, конечно, это не кайф. Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. Основатель и руководитель нашего фонда – это наш Денис Сологуб. Стартовали мы 7 декабря 2019 года всего лишь с одной площадкой, в money она так и называется. На сегодня у нас 7 уникальных маркетинг-планов. Нашим продуктом являются деньги. Деньги, ребята, делают деньги. И деньги правят миром. И мир правит деньгами. И всегда, когда у меня спрашивают, что за продукт в вашем фонде, я всегда с огромным удовольствием отвечаю о том, что нашим продуктом являются деньги. Деньги, согласитесь, вы ну, согласитесь со мной о том, что когда у вас их достаточно в большом количестве, вы счастливы, вы улыбаетесь. Даже возьмем то, что самое такое мало. У вас достаточно а, денежных средств оплатить полностью все коммунальные. Вы, вы погасили свою задолженность по а, кредиту, вы погасили свою о, ипотеку. Вы что делаете? Вы радуетесь, Вы радуетесь и благодарите деньги о том, что их было в таком количестве, что они вас сделали счастливым. Даже такое вот маленькое, вы купили себе платье, красивое платье, вы его, конечно, сразу что делаете? Примеряете, применяете. И куда идете? Вы идете Зеркалу и вас сразу же видно, вы улыбаетесь, вы счастливы. Поэтому, ребята, я считаю, что счастье – это в деньгах. Ну и, конечно, чтобы они были в большом количестве. Наш фонд взаимопомощи в World Money – это краудфандинг. Те люди, которые знают о том, что раньше, в советское время, было народное финансирование, касса взаимопомощи. Все мы участвовали, и все прекрасно знаем, что такое взаимопомощи. Но сейчас она называется а, по-научному а – это краудсфандинг. Вот наш фонд и является краудсфандингом. А что это за звери, ребята, а, а краудсфандинг? Это крауд, это а толпа, а фонд – это финансы, а, вот так вот он переводится. А деньги у нас распределяются по маркетингу от партнера к партнеру. И 2П, 100% в сеть. На развитие фонда администрация с партнером деньги не снимает, Работает наша администрация на общих основаниях вместе с, нам, с нашими партнерами. А, у нас есть огромная бригада программистов, которые обеспечивают работу нашего сайта круглосуточно. Каждый программист отвечает за определенный участок на сайте. А, что осуществляет у нас в фонде, не существует профилактических дней, а, как в других проектах. Если бывают обнови, обновления на сайте, то мы, партнеры, их просто не замечаем. А, ну и наш фонд обеспечивает, конечно, нашим пар партнерам честность, прозрачность и платежеспособность. Но самое главное наше преимущество а, в фонде, это, конечно, а что пришел наш фонд на долгие-долгие годы. Нам здесь еще очень долго работать, ребята. А, имеет он семь уникальных маркетинг-планов. Бизнес полностью управляемый. Вы со своего кабинета можете полностью просмотреть всю свою структуру. Имеет шесть площадок. Которые, э, э, за кольцовку, что позволяет нашим партнерам иметь доход одновременно с шести площадок, работая всего лишь на одной площадке. Доход на всех площадках у нас не ограничен ничем. Единственное, может ограничить только ваша лень. Он доступен для каждого человека. А покупка клонов только по желанию партнеров. А вывод денежных средств у нас ежедневно. И выходные, и праздничные дни. Есть внутренний перевод между партнерами, который очень нам помогает. Это очень выгодно. Вы, приходит к вам новый партнер, вы деньги переводят вам на карточку или на какую вам удобно платежную систему, а вы переводите партнеру на партнера. Перевод между партнерами у нас осуществляется с 1 рубля, а вывод денежных средств у нас с 500 рублей. А спросите, почему? Да потому что у нас нет ниже 500 рублей заработка. Также у нас ежедневно, как вы знаете, а те, кто еще не знает, у нас ежедневно проводятся вебинары, кроме воскресенья. У нас в команде есть обучение, тренинги, дают инструменты для бизнеса. Наша, нашего админа, ребята, мы знаем все в лицо. Он публичный человек и находится с нами, конечно, в чатах. Наш фонд, ребята, самый лучший источник, самый лучший источник дохода. Работаем мы с платежными системами PerfectMoney и Pair кошелек. В выводе излишних средств у нас ежедневно, ограничений в выводе нет. Сколько заработали, столько вы ставите на вывод. Пополнение кабинета у нас есть через приказы. Вы также можете пополнить и со, своей, со своей карточки онлайн. Вы также можете пополнить с Яндекс деньги, с 2 и в рублях, и в долларах, и в евро. А кабинет к вам придет в рублях, так как мы наш фонд работает с рублями. Также можно пополнить и криптовалютой. И еще можно пополнить такие сети, как Мегафон, МТС, или 2 и Билайн. Еще у нас есть вот такая а, м, платежная, платежная а, как она называется, система Преханга. Это а, тоже а также можно пополнить с Киви кошелька, с Кирпет, да, а, с карточки в рублях, с Файр кошелька можно пополнить. А, ну, ребята, у, у нас в кабинете везде отображается. Ну и конечно теперь начнем с кабинета. Ребята, здесь уже я буду рисовать. Здесь у нас Первая кнопочка в кабинете у нас Это стрелочка идет на сайт Вы всегда можете из кабинета Нажать эту стрелочку И сразу у вас откроется Главная страница сайта А там на главной странице сайта Есть связь с нашей администрацией Вы всегда можете добавиться в скайп к нему Вы можете написать ему личное сообщение а В самом низу сайта у нас есть а, кнопочки кабельные, а, прошу прощения, а, где вы можете добавиться наш, а, на наш официальный YouTube-канал, канал, на нашу, нашу официальную группу world money ВК, в Facebook, а, в разделе «Профиль» у нас... А, устанавливается аватар, прописываете, ребята, там свой скайп, телефона в обязательном порядке, и там же прописываете свои платежные системы, с которыми вы будете работать. Или Perfect Money, или Pair кошелек в разделе, «Финансы», в разделе финансы у нас отображается, сколько вы пополняли, а сколько вы заработали, сколько вы вывели и, конечно, сколько у вас на сегодняшний час или минуту а, а, есть на балансе денежных средств. В разделе ⁇ Партнеры ⁇ отображается, есть ваша реферальная ссылка, и там же находятся все ваши партнеры до пятого уровня. Вы все можете просмотреть каждого партнера, где, на каком столе и на какой, вернее, на какой площадке у вас каждый партнер отображается, какая площадка у него активирована. В разделе ⁇ Пробоматериалы ⁇ там есть у нас слайды, которые вы можете скачать и делать презентацию, но они сейчас они не очень-то нужны, так как у нас в каждом, на каждой площадочке, ребята, у нас есть презентация, официальная презентация этой площадки и плюс есть слайды. Ну и кнопочка, конечно, выход. Ну и начнем с того, что у нас есть сем теперь маркетинг планов. Как я уже говорила, мы стартовали всего лишь с одной площадкой World money Она, она очень много принесла нам денег. Она очень хорошая площадка. Но у нас есть вход на этой площадке. Можно начинать с 1000 рублей. Покупка первого стола на всех площадках у нас в обязательном порядке. Остальные столы вы покупаете по желанию. На этой площадке у нас разработано 18 стратегий. Вы можете выбрать любую стратегию и зарабатывать деньги в неограниченном количестве. За один круг на этой площадке вы зарабатываете 86 Тысяч, и плюс за 20 тысяч у вас активируется очень крутая площадка «Волген Ринг». А, также есть и у нас социальная площадка, которая называется «Пудей». И только на этой площадке у нас есть подтверждение активности кабинета. Через каждые две недели у вас баланса будет списываться 100 рублей. Первая неделя после активации это идет распределение по 10 рублей на 10 уровней вверх реферальное вознаграждение. А следующие через две недели у вас списание будет будет покупка клона, и этот же клон за 100 рублей станет к вам на первый стол. Пройдя один круг с малым количеством партнеров, вы на этой площадке зарабатываете 3 800 на баланс для вывода, а за а, 1000 рублей идет покупка по, по первого стола на площадке World Money. А, также у нас есть а, площадка BeHoma. Площадка BeHoma у нас она стоит отдельно, у нас нет на ней закольцовки, и а, здесь всего лишь один рабочий стол, а, входить в нее можно а, всего лишь за 500 рублей, но можно и покупать и сразу стол выплат, это полторы тысячи, делая всего лишь один небольшой, крупно, он а, рабочий стол всего с тремя партнерами, вы зарабатываете здесь 3000 тысячи, и прекрасно можете активировать площадку Golden Ring за 2000. Есть площадка Клевер Меню. Вход на эту площадку у нас 300 рублей. Выход с этой, с этой площадки, с двух лепесточков у нас составляет 18 750 рублей. Есть очень тоже хорошая площадка Клевер. Они идентичны, они асимметричны. И вход, единственное, различается различается это вход 3 тысячи и выход у нас с этой площадки в 187 тысяч 500 рублей. ну и конечно наша самая любимая теперь площадка Golden Ring Mini, которая дает нам огромные возможности и дает нам зарабатывать очень большие деньги. И плюс быть на пассиве. Ребята, согласитесь, что э, тоже очень хорошо иметь пассивный доход. Ну вот смотрите, вы на этой площадке у нас имеете, работая только на этой площадке, вы имеете пассивный доход на площадку клевер мини это на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение на площадку клевер мини тоже также вы имеете на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение а вот когда вы переходите с площадки Golden Ring Mini на площадку Golden Ring, а здесь уже идет пассивный доход у вас на площадку World Money и на площадку FDF. Вот такая вот уникальная закольцовка у нас здесь на, на, на, в нашем фонде. Но пока я здесь нахожусь, ребята, вот э, э, слайд по кабинету. Я хочу вам просто показать, чтобы вы знали о том, э, что у вас, как отображается, вот, вот красным отображается, это у вас столы закрыты. Это пример площадки WorldMoney, где здесь 6, э, 6, 5 рабочих и 6 стол выплат. Отображается зеленым, это еще здесь ни одного партнера нет. А красный – это закрытые столы. А Голубый – это уже есть, там стоят партнеры на этих столах. А в сирене отображается, под кем вы стоите. И давайте теперь, конечно, перейдем к нашему маркетингу. Это я начну презентацию маркетинга именно вот с этой площадки. Это площадка WorldMoney, о которой я говорила вам что она у нас, э, стартовали мы всего лишь с одной площадкой, и на ней мы э, по сей день зарабатываем, она очень хорошая, доходная. Я вам просто покажу, как быстро с малым количеством партнеров выйти на очень хороший результат, на очень хороший доход. Здесь можно купить первый стол и второй. Это всего лишь три ребята. Согласитесь, что это не такая огромная сумма, чтобы начать свой бизнес. Приходит к нам первый партнер и становится к вам сюда на первый стол. Активирует также второй стол. А как только приходит к вам второй партнер и нажимает покупку первого стола, у вас закрывается этот э, стол. У нас переход на первом и четвертом столе э, осуществляется всего лишь двух партнеров. И вы сами под себя, этот ваш стол становится вот сюда, на это место. Второй партнер покупает, делает покупку второго стола, у вас закрывается второй стол и открывается стол выплат. Да, приходит третий партнер становится 1000 а, рублей вам на баланс для вывода ваш первый партнер пригласил э, закрыл свой второй стол э, накопительный а, и приходится становится вот на это место и вас 3000 на баланс для вывода а за 1000 рублей идет реинвест первого стола и реинвест второго стола за 2000 а вы закрыли свой накопительный второй стол пришли стали сами под себя пожалуйста вы принесли себе сами себе 6 тысяч на баланс для вывода у вас всего 8 партнеров 8 партнеров а у вас уже смотрите 10 тысяч на балансе для вывода 10 тысяч 6 3 и 1 10 тысяч Пока еще не стал сюда к вам партнер, купите, пожалуйста, за э, 5000 вот этот э, столб. Вы этим сократите опять количество своих партнеров. Ну и у э, э, вас закрывает э, второй партнер, закрывает свой накопительный стол и приходит, становится к вам вот сюда, на это место. И у вас идет 1000 рублей на баланс для вывода. И идет покупка пятого стола, но у вас он уже куплен, и вы сами под себя становитесь на это место. Ваш первый партнер закрыл свой третий стол и приходит становится на это место. У вас закрывается этот стол, и у вас открывается за 10 тысяч стол накопительный ваш Третий партнер, второй партнер, то же самое, закрыл и пришел на это место, стал. Но здесь может быть обгон между партнерами. Здесь может прийти или первый, или второй, или третий, четвертый, или может шестой стать на это место. Это уже кто и как будет активный. И вы получаете, как только он встал на это место, вы получили 5 тысяч на баланс для вывода. Вот, пожалуйста, эти 5, -5 тысяч вам вернулись. Вы закрыли своего клона и пришли, встали на это место. Сами под себя. Первый партнер тоже закрыл свой четвертый стол и пришел, встал на это место. Второй партнер закрыл и пришел, встал на это место. И у вас закрылся этот накопительный стол, и открылся стол выплат. Самый крутой у нас здесь стол выплат. Закрыли вы свой накопительный, пришли сами, стали под себя, и, пожалуйста, 30 тысяч. Но 10 тысяч идет на баланс для вывода, а за 20 тысяч активируется, как я уже говорила, крутая площадка Golden Ring. Ваш первый партнер, там второй или третий, пришли становиться на это место. 30 тысяч на баланс для вывода. Со второго, с третьего, опять 30 тысяч на баланс для вывода. Согласитесь, что это очень круто. Получить с одного партнера 30 тысяч на баланс для вывода. Это очень круто. Но, ребята, идем дальше. У нас еще есть круче площадки. Ну и площадка ПД, ребята, я думаю, что сегодня ее не стоит рассматривать, Мы на ней просто пассивный доход. Давайте будем начнем вот с этой площадки. Сейчас у многих людей нет, просто нет денег, говорят о том, что на вход. Ну, я никогда не верю о том, что нет денег, чтобы начать свой бизнес. Деньги всегда у людей есть, хоть и говорят, что нет. А есть они деньги. Поэтому я всегда даю информацию в полном объеме. И эта площадка нам дает возможность заработать быстро здесь эти деньги и прийти к нам, стать на Golden Ring, купить площадку Golden Ring. Как здесь быстро заработать на площадке Golden Ring? Вы активировали за 500 рублей первый стол. Он у нас один рабочий, как вы видите. А это стол выплат, ребята. Вы пригласили первого партнера. У вас 500 рублей идет накопительный баланс. Вы пригласили второго партнера. Вы получили 500 рублей свои на баланс уже для вывода. Со второго партнера вы их вернули. Вот здесь вот купите клона себе, чтобы быстро у вас открылся стол выплат. У вас открывается стол выплат. И первый партнер приглашает а, точно так, как и вы, два партнера, и покупает клона. И, пожалуйста, у вас становится к вам на это место, и 500 рублей идет на баланс для вывода. А за 500 рублей идет реинвест этого стола, вы возвращаетесь, становитесь своему а, м, спонсору. У нас на каждой площадке есть реферальная а, привязка партнеров. Второй партнер у нас а, точно так же пригласил два партнера и купил клона, и становится к вам на это место, и приносит вам тысячу баллов на баланс для вывода. Вы закрыли своего клона точно так, и купили обратно клоны, и пришли сами, сами под себя стали И у вас, пожалуйста, тысячи рублей на баланс для вывода. У вас две с половиной тысячи. Ребята, две активируйте площадку Golden Ring, 500 ставьте на вывод. Ну и следующая, конечно, площадка – это наш наше Golden Ring мини «Золотое кольцо» который дает нам огромные возможности зарабатывать. Неоднократно, а постоянно зарабатывать и зарабатывать эти деньги. Ребята, я прошу прощения. Идет вебинар. Прошу прощения, ребята. Здесь вход на... Можно войти через удвоитель, это за 2000, но можно сократить в два раза количество партнеров и зайти сразу за 4000 на первый блок. Начнем с того, что, как я уже сказала, можно зайти на 2000. Первый и второй партнер у вас дает переход в первый блок за 4000. Сюда, у нас везде, на всех площадках, вы только вверху, а под вами ваш партнер. Как я говорила, что бизнес полностью управляемый. Мы выставляем брони, куда выставил бронь, туда и станет ваш партнер. Или станет ваш клон. Вы, приходит к вам первый партнер сюда, на первый блок, вы выставили бронь. Выставите сюда, под второго партнера, и ваш реинвест пойдет, на, станет сюда, и вы получите 3700. Третий партнер, сюда выставите три семьсот на баланс для вывода. А за триста рублей идет ваш пассивный доход. У вас активируется площадка Слевермини. А если она у вас активирована что ваш клон летит на эту площадку. И вы получаете не 3 700, а 3 800, потому что там 50 реферальные вознаграждения и 50 э, по уровню. Эти партнеры вам дают, два партнера, переход 8000 на второй блок. Здесь точно так же. Первый партнер приходит, вы, вы выставили под этого партнера бронь, и в «Реинвест» звоните спонсору. Спонсор выставляет «Реинвест» сюда же к вам, в эту матрицу. Сюда становится третий партнер. И, пожалуйста, 1000 рублей на баланс для вывода. А за 3000 идет активация площадки «Клевер». А если она у вас активирована, то вы получаете не тысячу, а две тысячи на баланс для вывода, потому что 500 рублей идет за уровень и 500 рублей идет реферальное вознаграждение. Эти партнеры, с этого партнера 4 тысячи, с этого партнера и с этого партнера по 8 тысяч идут на переход на площадку, нашу крутую площадку Golden Ring. На этой площадке маркетинг полностью одинаков, совершенно, но здесь различается, конечно, вход 20 тысяч. Вы также можете войти, минуя площадку GoldenEye. Вы можете за 20 тысяч и работать именно с большими суммами. Есть такие партнеры, которые я, люди, и у нас партнеры, которые я буду работать только с большими деньгами. Это очень большой плюс. Активировалась у вас первый блок за 20 тысяч. Вы наверху, а под вами ваши партнеры. Первые два вот этих партнера, которые в плечах слева и справа, это не только у нас, это во всех матрица к 7 местам, они идут вышестоящему. Сюда вот стал первый партнер, Выставите вы бронь сюда, от этого первого партнера приходит вам второй партнер, вы звоните своему, прежде чем стал, вы звоните своему спонсору, спонсор вам выставляет сюда бронь, здесь третий партнер, вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Эти два партнера дают по 20 тысяч переход во второй блок. А сюда приходит первый партнер, второй партнер. Здесь идет реинвест вашу, сюда в, мат, в вашу матрицу. Здесь третий партнер и у вас опять 20 тысяч на баланс для вывода. Ты с этого партнера 20, и с четвертого и с пятого партнеров по 40 тысяч. Идет переход на, за 100 тысяч в третий блок. Первый партнер, второй партнер, ревес по броне спонсора, а это место занимается вами. И сюда а, третий партнер становится, и вы получаете 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч распределяется. 10 клонов за по 1000 рублей летят к вам на, на, на площадку World Money. Один клон за 5 тысяч летит на четвертый стол World Money. И 50 клонов летят на площадку ПД. Ребята, это просто денежный рай. Вы согласитесь со мной, упал вам, пришел партнер, и вам 80 тысяч, и плюс еще денежный рай – эти склоны летят не только к вам, они летят полностью по всей вашей структуре. И ваши партнеры от вас получают также пассивный доход. Сюда приходит четвертый партнер, вам 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый партнер приходит на 100 тысяч на баланс для вывода. Согласитесь, что это очень шикарный доход. Но у нас настолько денежный маркетинг. Просто деньги идут. Куда шаг не сделал, везде деньги. Шаг сделал, везде деньги. Ну и это вкратце расскажу вам о площадочку «Клевермини», которая имеет два всего лишь лепестка. И а, здесь всего три уровня. Первый уровень – это, пожалуйста, три партнера а, а, первого уровня, 9 партнеров идут второго уровня и 27 партнеров идут третий уровень. А с партнеров первого уровня вы получаете а, вознаграждение 50 рублей за уровень и 50 рублей а, реферальное. С партнеров второго уровня 50 и 50 реферальные. С партнера третьего уровня 25 и 25. С каждого партнера вот, третьих, с третьего уровня их 27. Отчисляется 50 рублей на покупку автоматическую за 1350 на второй лепесток, 27 умножьте на 5, и это будет 1350. Согласитесь со мной, это все очень-очень выгодно, это все сделано нашим админи... администрацией, только чтобы хорошо зарабатывали наши партнеры. Ну а здесь, естественно, уже совершенно другие вознаграждения, у нас за партнера первого уровня у вас идет 200 рублей а, за уровень и 250 реферальная За партнера второго уровня у вас идет 200 и 250 реферальная За партнера третьего уровня у вас идет 150 и 250 реферальное вознаграждение. И так вы зарабатываете с этих двух лепестков 18 350. Это тоже очень хорошие деньги. А если все время мы будем работать на площадке Golden Ring, то, естественно, у нас будут закрываться эти лепестки, и мы будем очень тоже хорошо получать с этих лепестков. Ну и площадка Клевер, да, Как я говорила, она полностью все идентична. Единственное отличается, это вход на эту площадку составляет 3000 и, естественно, реферальное вознаграждение и по уровню. За партнера первого уровня вы 500 получаете, и за реферальное – 500. За партнера второго уровня – 500, и реферальное – 500. За партнера третьего – 250 и 250. С каждого партнера третьего уровня идет отчисление по 500 рублей на, на автопокупку второго лепестка. Это 13. 1500 рублей. Ну а здесь уже совершенно другие вознаграждения. Здесь идет за уровень 200 рублей, и 200, ой, 2000 и 2500 – реферальное вознаграждение. А за второй уровень – и 2500 за реферальное. Из партнеров третьего уровня вы получаете 1500 и 2500 – реферальное вознаграждение. И вместе с этих двух лепестков вы зарабатываете 187 500 рублей. Я хочу сказать, ребята, что вы можете активировать любую площадку. Не только. Я просто советую вам заходить на Golden Ring. А так вы можете выбирать любую площадку, ту, которая вам понравилась, и зарабатывать на этой площадке столько, сколько вам ваша душа желает. Хочу сказать, что, ребята, сетевой маркетинг, это, конечно, красиво и, и, и сказочно. И сказочно, причем богато. Бизнес в интернете. В интернете становятся очень богатые люди, становятся миллионерами. Поэтому это только нужно, чтобы это было ваше желание, ребята. Только ваше желание. Вам решать, вливаться в наш коллектив, жить по, по его законам для создания капитала, например, в 100 тысяч долларов или быть далее одиночкой без стабильного дохода. Хочу процитировать Роберта Киосаки, я его очень мне уважаю. Это миллиардер, который очень многим людям помогает, помогает бедным людям. И вообще он э, очень многих вытащил из нищеты. Э, я люблю его цитировать. «Сетевой маркетинг – идеальный бизнес для всех, кто желает достичь большого благосостояния, работая по своему графику и независимо от образования». Ну и наша моя, и ваша, и э, все, которые э, ребята все время... Э, ну, думают-думают, я э, сталкиваюсь с такими все время э, товарищами, которое «я хочу», «я хочу», у него 10 «хочу», но он для этого, чтобы сделать осуществить «я хочу», не, не, не, не предпринимает никаких действий. А я вот, например, хочу. Отлично выглядит, зарабатывать больше денег для себя и своей семьи, проводить больше времени с семьей и друзьями, путешествовать по всему миру с семьей, достичь финансовой независимости, наслаждаться свободой и развиваться как личность. Ну и вы теперь только вот задайте себе эти вот 6 вопросов. Что вы хотите в своей жизни? Если вы хотя бы на один ответ сказали, да, то не откладывайте, ребята, регистрацию, регистрируйтесь. Наш фонд – это огромные возможности, чтобы стать богатым человеком. Излюбленная тема, да, наша, ребята, где брать людей? Ну вот, где брать людей? Теплый рынок, ребята, семья, родственники, друзья, приятели, знакомые, учителя, воспитатели, работники, партнеры, коллеги, парикмахер, стоматолог, тренер, соседи, продавцы, охранники, клиенты, заказчики, покупатели. Ну вот. Это ваш теплый рынок, ребята. У вас есть в руке телефон. Ну, у каждого сейчас, я не знаю, с трех лет у каждого ребенка, даже если то, что у пенсионеров или у студентов, у мамочек, которые сидят в дифете, у всех вообще людей есть телефоны. Берете телефон и звоните. Вот это ваш теплый контакт. Выучите, выучите все преимущества нашего фонда, и вам будет легко очень рассказать все подробно о нашем фонде а это и холодный рынок это репертийные сайты, видеоконтекты, ребята, ролики. Я на каждом вебинаре вам говорю о том, что а, сделайте себе YouTube-канал, научитесь записывать ролики, научитесь заливать. YouTube-канал это будет ваш кормилец, ребята, поверьте мне. Ну и, конечно, у нас каждый раз приходите на вебинары. Вебинары вы не умеете пока что делать презентацию, вы не, еще не успели выучить маркетинг. Ребята, приводите своих э, м, партнеров, новых потенциальных партнеров, своих друзей, приводите к нам на вебинары, мы все сделаем за вас. Ну и, конечно, рассылка мессенджеры это э, ваш скайп, э, э, ваш телеграм, ваш ватсап и, конечно, почту, тоже можно через почту писать и э, делать рассылку, а, конечно, соцсети, ребята. Ну и, конечно, это роботы, это наши боты. Страничка «Бренд бизнес», вы а, сами прекрасно знаете, я все время вам об этом говорю, это дентевая реклама. Это, ребята, наши помощники в нашем бизнесе. Их нельзя сбрасывать со счетов. Если вы не будете этот выполнять хотя бы, из, хотя бы 8 из этих пунктов, то ваш бизнес будет просто стоять на одном месте. И что такое эффективная команда? У нас у каждого есть своя команда, хотя у каждого, кто пригласил хотя бы одного партнера, у нас он уже является спонсором. Поэтому... Даже если в команде один и более партнеров, то это первое, что это психологическая безопасность. Члены команды не боятся и готовы брать на себя риски, демонстрировать свою уязвимость перед другими. Надежность, ребята, члены команды добиваются выполнения работ в срок в соответствии с высокими требованиями качества. Структура и четкость. Члены команды имеют четко установленные функции, планы и задачи. Осмысленность. Работа имеет для каждого большое значение личное. Поэтому здесь нужно быть осмысленным. И воздействие члены команды осуществляют важность своей работы и свой план осуществляемые изменения. Еще система осознанности в сетевом маркетинге. Ребята, это я разделила, кому это нужно, постучитесь, я вам этот слайд дам. Дам, чтобы вы могли узнать, вот, например, путь новичка, это вопросы, где брать людей. Всегда вам задает вопрос новичок, как приглашать, как презентовать, как регистрировать. У вас должны быть на это записаны ролики. Если вы не записываете ролики, учитесь записывать ролики. Этап развития – это наблюдатель, заинтересованный, кандидат и новичок. Главный процесс – поиск любопытства, интерес и регистрация, привлечение в команду. Э, со... Состояние, неудовлетворения, надежда, увлеченность, воодушевление. И, конечно, ключевые навыки – это понимание, контент, презентация и продажа своей рекламной ссылки. А, точно так это путь э, партнера. Партнер – как повлекать, как обучать, как а, консультировать. И а, путь лидера – это как а, делегировать, как а, масштабировать и как создавать а, лидеров. Все это, если вам нужен этот слайд, ребята, обращайтесь, я вам с вами поделюсь. Соцсети. Соцсети это пошаговая инструкция действий. Первое рабочее действие на страничке. Я сегодня специально сбросила в чаты ВК в свои, где отчет о своей проделанной работе в ВК за год. А один Руслан сбросил только. Больше никто. А Вот буду заходить на каждую страницу своего партнера и смотреть ваш, все ваши итоги 2000 года. Значит, рабочее действие каждого партнера должна быть ежедневно. Три поста в день. Рабочий статус обязательно, составление, в добавление в друзья лайки, диалоги с друзьями. Это с 20, это вообще нужно каждый божий день. Ну, конечно, не о бизнесе, важно заинтересовать, вызвать интерес. Далее уже о бизнесе. Отклики, отработка, назначение собеседования, собеседование голоса, оформление личного кабинета, добавление в чат и командный чат и даете все полезности, которые у вас находятся в команде. Новичку даем презентацию а, бизнеса к а, просмотру. Далее созваниваемся, как понять суть бизнеса. Это обязательно вы должны отвечать на эти вопросы. Базовое обучение – это обучающие сайты, вебинары, чаты, а активационный заказ. Это ежедневные, ребята, действия каждого нашего партнера. Ну и на этом, ребята, я заканчиваю свою презентацию. Те, кто был со мной. Я вас благодарю. С наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья. В Новом году теперь мы с вами встретимся. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи «Вордмания».